Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Дин и сад». И сегодня будет у нас рассказ про павловнию. А конкретно это, почему я сажаю павловнию в течение всего вегетационного периода. Вот так вот. Громко и длинно. Так, с чего бы начать, да. Расскажу, вот покажу вот такая павловния. Сегодня 29 июня 2019 года. Вот такая она. Красивая сейчас на данный момент выросла у меня, это которая в, в, в стаканчиках здесь. Но вернемся к теме нашего видео, почему я сажаю в течение всего вегетационного периода. Во-первых, павловния, есть такое понятие у павловния как технический срез. То есть в первый год павловния формирует корневую систему. То есть вот она у нее, видите какая красивая, здесь уже как горшочек подсох, надо поливать. Вот она сформированная, у нее формируется ствол и весной, вот если мы сажаем в 2019 году, то допустим на будущий год весной будет делаться технический срез. То есть в этот год она формирует корневую систему, а в следующий год весной мы ее срезаем. То есть поэтому нам не важно, как она сформируется в течение вегетационного периода, как другие деревья, допустим, там вырастет. Ей нужно будет обязательно одревенеть для того, чтобы выйти в зиму и не замерзнуть ствол, чтобы не замерз. Нас эти все вопросы вообще не волнуют. Потому что мы в этом первый год формируем корневую систему. Нам, наша задача сформировать мощную корневую систему. Поэтому э, обращу внимание всех, кто будет сажать и выращивать в дальнейшем. Кто будет, может быть, мои сеянцы покупать, пересаживать. Э, многие там пишут в комментариях, что типа много слишком для нее, да... Э, Привилегии вы делаете, слишком крутая земля, да? Но это у кого какие задачи? Моя задача сформировать мощную корневую систему, для того, чтобы дерево потом, в следующие годы, дало мощный прирост. Для этого я и специально готовлю землю, есть видео на канале, для этого создаю определенные условия, создаю максимальное количество питательных веществ в земле, чтобы половние формировалась вот такая вот хорошая корневая система и растение хорошо развивалось. Если как бы вам не нет стоит таких задач, вот прям, чтобы вырастить нормальное полноценное дерево, хотя я не знаю, для чего это выращивать, в принципе, деревья, то тогда вы можете не заморачиваться с этими вопросами. Она не привилеглива к этому всему и, в принципе, может расти. Но как она будет расти, это тоже вопрос, я не знаю. Если же ваша задача стоит вырастить хорошее, здоровое дерево то я пошел по такому пути я подготовил землю я использую специальные удобрения для посадки при посадке закладываю на определенный период на период вегетации вот этого года микро макроэлементы в виде земли в принципе тоже видео есть я показывал как я сажаю аллею павловни есть на канале видео можете посмотреть вот и наша с вами задача сформировать корневую систему. Для этого мы создаем все условия максимально. Это питательный грунт, это при выращивании рассады хорошая земля для формировки корневой системы и уже непосредственно создание условий на месте, где она будет формироваться. После этого, сформировав уже хорошую крепкую корневую систему, корни, как мы знаем, хорошо зимуют, в принципе, в любых условиях, даже если там снежная зима, но в любом случае снег еще утеплит. Поэтому корневая система, она окрепнет, будет очень хорошо развита. И на будущий год она даст нам мощный прирост. Поэтому многие там думают, вот она там первый год, там, может быть, незначительно растет. Сеянцы я да, подарил, какое-то количество сеянцев своим здоровым, знакомым, друзьям тоже, чтобы они проверили, попросили. Попроси, попробовали у себя посадить на своих участках, в разных климатических условиях, в разных местах. Вот. Встречался, говорят, что маленькие растут, то есть, ну, там, я не знаю, может, 30-40 сантиметров, они выросли, и, типа, ну, как бы, вроде как, думают, ну, вроде как, быстро растущее дерево в то же время что-то как-то медленно растет, да. Друзья, давайте понимать, что <coughs> это растение южное, и в наших широтах оно, как бы, новинка для них, и те климатические условия, в которые она сейчас попадает, для нее это экстремальные климатические условия. Оно в них пока еще не росло и не привыкло. И плюс еще взять еще весну, лето и я не знаю еще какая будет осень 2019 года, то я, даже с одной стороны многие меня не поймут, порадуюсь этой погоде, потому что это очень хорошая закалка для всех растений и деревьев в том числе, в том числе и для павловния. Потому что вот эти резкие скачки и перепады температур, это растение запоминает эту погоду, запоминает эти условия, в которых она росла. И это уже формирует, ну как бы на уровне генома, в памяти растений, закладывает вот эти условия. И оно уже, на, когда будет вырастет большое, даст потомство, семена, эта уже информация будет там находиться. И оно уже будет уже приспособлено к этим перепадам температуры, к этим климатическим условиям. И будет как бы выработан иммунитет и устойчивость к росту в данной климатической зоне. Почему это хорошо? И почему вот те, кто выращивает вот сейчас такие периоды нестабильности погоды, это здорово? То есть на генетическом уровне, я считаю, это моя точка зрения, можете меня поправить в комментариях, если вы, у вас свой, свой взгляд на это. Но это даст действительно хорошую закладку информации на буду, в будущем для деревьев. Вернемся к теме нашего разговора по высадке в, любое, в течение вегетационного периода. Неважно, даже если вы посадите, допустим, в конце августа или уже осенью, в любом случае она даст какой-то корневой прирост. Да, она даст меньше корневой прирост, нежели если вы посадили там, ее в начале весны или в конце лета или в середине лета. Да, но все равно в любом случае это лучше, чем если вы просто будете сажать когда-то. Поэтому. Я буду стараться, конечно, высадить, чтобы сформировать корневую систему все, которые у меня есть, которые, ну, возможно, будет высаживать, высадить до середины, максимум конца июля. Чтобы, я предполагаю, что погода будет теплой, чтобы хотя бы август, сентябрь, октябрь и хотя бы еще вот пол, половина ноября, там до первых заморозков, может быть, начале ноября, чтобы хотя бы вот эти три месяца она поросла и сформировала корневую систему. В принципе, то же самое вы можете сделать и вы. И сейчас еще время есть. Даже те, кто, допустим, еще думает, или может быть думает, что поздно еще сажать, я считаю, что не поздно. И в принципе, вы можете даже вот такие сеянцы посадить. Пускай они вырастут у вас небольшие, пускай они вырастут там 60-70 см, но, может быть, вырастут до метра. Все зависит от погоды, какая будет погода. И место, где будет сажать, раз. И во-вторых, еще зависит от того какую питательную землю вы заложите в корневую систему, чтобы она формировалась, развивалась комфортно, не испытывая дефицит каких-то элементов, максимально развивалась. Как бы все зависит от того, какие условия создадите. Поэтому можно сажать, высаживать. Сроки я обозначил, в принципе, вот до конца июля, я думаю, что прекрасно можно высаживать. Но это, опять же, это моя точка зрения, это мое мнение. Как на практике это будет, мы можем узнать, только попробовав. Может быть, кто-то из вас уже пробовал, сажал в такие поздние сроки. Напишите об этом в комментариях. Очень интересно узнать мнение других людей, кто выращивал. Давайте как бы делиться опытом. Это очень интересно. Дерево в новинку для, наших, для нашего региона. Хотя, в принципе, мне звонили люди, хотели а, приобрести саженцы. Но что-то пока вот больше не звонили. А, человек рассказывал, что у его знакомого в Павловском районе... А, он привез откуда-то, не помню откуда, с Дальнего Востока, что ли, он сказал. Привез э, семена, тоже высадил семенами, и сейчас это дерево, ему уже порядка лет, оно достаточно хорошо растет и развивается. То есть я лично этого не видел, если э, вы смотрите это видео, и вдруг вы живете где-то поблизости в Нижегородской области, или где-то вот в наших районах, широтах, и у вас растет павловня, напишите об этом в комментариях или напишите лично мне об этом будет интересно узнать ваш опыт возможно мы как бы встретимся, пообщаемся с ними вместе в видео расскажем об этом а, другим людям и я думаю всем нам будет интересен этот опыт выращивания поглубнее в нашем регионе и может быть даже севернее ну на этом я думаю все в принципе что я хотел сказать по этому поводу затягивать видео не буду если вам видео понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии обязательно под видео, что вы думаете по этому поводу. Может, у вас есть своя интересная точка зрения по этому поводу. Свой взгляд на данную ситуацию, на то, что я сказал об этом. Пишите комментарии. Пишите, не стесняйтесь, пишите любые комментарии. В принципе, каждый имеет право на свое мнение, поэтому можете их выражать. Только без оскорблений и конструктивно по делу. Если будут какие-то там оскорблений и все остальное это как бы не неприемлемо это не здесь это где-то у себя там можете здесь здесь конкретно конструктивный диалог без всяких вот этих вот непонятных вещей которые бывает высказывают люди в комментариях ну, а на этом все благодарю за понимание до встречи на канале если вам интересно подписывайтесь буду рад вас видеть на самом канале вновь